Вот обычное окно. Дело в том, что из него видно все и ничего. А из нашего окна видно все и красота. Качественные энергосберегающие окна из профиля «Геолан» сохранят тепло зимой и прохладу летом. «Геолан» 93-4101.